Мы можем смело сегодня сказать организаторам выборов, что выборы прошли в соответствии с избирательным законодательством. И вот сегодня подтверждает то, что уже после голосования, после представления документов в, наши, в, наши избиратели, в нашу избирательную комиссию области от участковых и от территориальных комиссий, как бы не было таких обращений, которые было бы связано с тем, что на том или ином избирательном участке неправильно был составлен протокол, неправильно бы не Правильно были установлены итоги голосования. Что касается 109-го одномандатного избирательного округа, это, это у нас округ центральный, центральный округ. Здесь лидером в голосовании стала Харченко и Екатерина Владимировна, которую поддержали 30, более 33% наших избирателей и по 110-му избирательному округу поддержали наши избиратели, поддержали Германову Ольгу Михайловну и предоставили ей вот свои голоса более 42%. днем и ночью следили за мониторами, поэтому есть определенные э, технологии. Если на каком-то участке кто-то заметил э, какую-то неловкость, то э, специалисты могут остановить этот участок, отмотать кадры, посмотреть, что там случилось или не случилось, и э, предоставить эту информацию. Ну, таких у нас позиций не было. Я думаю, что здесь надо подобрать все слова благодарности для того, чтобы высказать каждому из членов нашего общественного штаба общественного наблюдения и всей команды.